Всем привет! В этом видео я буду прошивать телефон Samsung Galaxy Trend. А, значит, вот такой вот телефон, и буду я прошивать его через программу o 3. Она у меня полностью на русском. Что ж, давайте-ка приступим. Для начала мы полностью отключим телефон. А, после того, как отключили, мы должны выбрать нашу прошивку. Ставить я буду прошивку оригинальную. А, ссылку на прошивку я оставлю в описании, и название ее на это же. Значит, теперь нажимаем PDA и выбираем нашу прошивку. То есть вот GTS7390 стандарт. Вот она. Нажимаем открыть. У нас просит подождать. А этим временем мы заходим в меню Один. То есть зажимаем клавишу э, громкости, э, главное меню и громкости вниз. Вот мы зашли в меню Один. А, и как раз у нас программа выставляет, что прошивка готова. А, теперь мы нажимаем клавишу громкости вверх, чтобы продолжить. И подключаем наш телефон к компьютеру. Через оригина оригинальный USB шнур. После того, как подключили, у нас тут высказалось ID 0, COM 3. И написано готово. Что ж, нажимаем старт. И ждем полного завершения прошивки. У меня оно займет а, где-то минуты 6, наверное. А, вот у вас тут показывается, что у вас сейчас прошивается. Снизу показывается прогресс. Полоска прогресса. Снизу устройство. А, такая же зеленая полоска будет дублироваться на телефоне. Вот она начинает дублироваться только. Так, и этим временем мы ждем. Так, вот как видим уже заканчивается наша прошивка. <coughs> все, mm -hmm. перезагрузка идет устройство и оно отключается. А, как видим, на телефоне появился наш первый запуск. Начался логотип, а, настройка нашего Android-устройства. А, за счет чего у вас полностью удалятся все. Все ваши данные удалятся, даже контакты. Так что перед началом я вам советую э, сохранить все контакты на сим-карту. Значит, вот появился наш логотип нашего телефона. И ждем минутки, э, минуты одну-две, перед тем, как запустится mm -hmm. наш телефон. Если ваш телефон не будет включаться в течение 6-7 минут, значит, либо прошивка прошла неудачно, либо просто ваш телефон требует большего времени. Так, вот наш телефон запустился, значит, вот разблокировался. У меня, в принципе, ничего не, не поменялось. В общем, кому смог помочь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите новых видео. Всем пока и удачи!